Толпы развлечения, автор, время приключений. Дожник, черепашек и Миша спашек. Я с плейсистский оптимистер, мистер. Самый крутой фестиваль комикса. Yo. Yo.